Мне говорят, одинокий ты человек, все мол, женились, а ты как чудак, затворник, скучно поди одному коротать свой век. Я, не вникая, слушал и думал, сегодня вторник, вторник, а это значит, что завтра в путь надо домыть тарелки, заехать к маме. Время ты Время не обмануть, Я, не вникая, слушал, ища Глазами кепку свою, На случай, что завтра дождь. Мокнуть не дело, Ведь самолет, самолёт, не поезд, Зонта собой в Америку не возьмешь, А в голове звенело очнись. Где совесть? Совести нет. Я совести дал отбой, Скольких я спас, Не выбрав свои невесты, Мне не бывает скучно Самим собой, Даже напротив, занятно И интересно. Выспаться бы, Всю вобрать тишину, Громко сверлили стены Мои соседи, Мне говорят, Нашел бы себе Жену, а в голове промчалась. Она не едет. Собраны сумки, тетрадь бы не позабыть. Эх, как нелепо жизнь без любви к искусству. Мне говорят, дурак, научись любить. Я, не вникая, слушала и думала. Today's Tuesday.